В среду, 15 февраля, в спортивном зале Павловской государственной академии физической культуры, спорта и туризма состоялась игра женской команды КФУ против КНИТУ КАИ в рамках чемпионата АСБ. В этот день молодая сборная КНИТУ КАИ пыталась дать отпор баскетболистам Федерального университета. В ожесточенной игре победу одержала команда КФУ. Стоит отметить, что чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола дивизион Казань стартовал 8 февраля. Следующая игра пройдет 18 февраля в спортивном зале УНИКС. Женская сборная КФУ сыграет с КГУ